Всем привет! Меня зовут Настя, и я студентка 4 курса по специальности реклама. И сейчас я вам проведу экскурсию в МВЮ. Идем? Здесь у нас находится вся важная информация для студентов, а также расписание. Недавно в МВУ прошел ремонт, и теперь пространство оформлено в стиле лоб. У нас высокие потолки, везде стекла и светлое пространство. Здесь у нас находится приемная комиссия, где вы можете подать документы и поступить в МВУ. А это лаунж-зона, где студенты общаются и отдыхают в перерывах между парами. Здесь у нас находится библиотека, где вы можете воспользоваться ноутбуком или книгами. А это легендарная стена, где каждый студент МВУ обязан сделать фотографию. А это видеостудия. Здесь мы записываем ролики для студентов дистанционной формы обучения, а также студенты очной формы обучения учатся основам монтажа. У нас есть три современных компьютерных класса, которые оснащены новой техникой. Здесь студенты изучают программирование, 3D-моделирование и видеомонтаж. В МВУ есть специальный кабинет, где студенты правоохранительной деятельности могут отработать свои навыки ведения судебного процесса на практике. В МВУ есть творческая мастерская, где студенты рекламы и дизайна учатся живописи и рисунку. Так, здесь у нас находится кабинет всех преподавателей, а дальше находится святая всех святых кабинет директора МВИУ. А это конференц-зал МВИУ. Здесь у нас проходят лекции, мероприятия, встречи с интересными людьми, а также обучение студентов. Физкультура в МВУ проходит в школе дзюдо Алима Гаданова. Вот такая вот была экскурсия по МВИУ. Но, как вы заметили, здесь всегда самого главного – нам не хватает вас. Поэтому мы с нетерпением ждем вас в МВУ.